Цена 8 марта. Не очень-то и прибыльный день, особенно если ты человек мужского пола, что как раз-таки застало нас. После неплохого такого 23 февраля, который устроили нам девочки, мы начали думать, а что собственно делать? Вариантов, что было подарить? Множество. От того, чтобы просто дать подарок, до того, чтобы делать вид, что как будто мы их поведем в кино, но на самом деле нет. С едой было тюточку сложнее. Сначала у нас был вариант взять торт. Уже нашли кондитера и сдали ответы, но после неожидания нам дали ответы. Капец ты деркал. <зв wind> О, нихера. А, а Обрегенно заговорит и упадет. Да нет, как офигеть. Ну они не знаю, даже громко. Честно, на воду быстро меня. Да, я думал, она упала. <звуки> Короче, насколько я понял, будет квоз для девочек э, в честь э, этого. Как, блядь? При, при, при, как это? это короче, наступающего 8 марта будет так. <соргут> Стоп, понимаешь, я сниму. Вот, раз. Вон два. Ну-ка, Кирил, помощи рукой туда. А вон я. Да ну-ка убейка. О, я. Так вот, иметь в жопу. Так, вот здесь вот спрятана эта херня. Все, есть. А вот здесь пианино есть. Давайте сыграть что-нибудь. Блять. Сейчас. Хватит Где ты встал? Сметились, я бы сейчас упал, блять. давай-то что нибудь сделай? Да нормально, все нормально. Если я не у не сына Все А, он же Не пошел маты. Я Не знаю вообще, на что это играл? песня. Торпеды Мы не такой организации, чтобы с мальчиками не бастли, а? Мы будем человек протащить. Ну ничего, Тащи. <связывающие> там да, все, да, да, там да, 8 лет жизни еще важны. Да, Давай, все пока. Нет, мы, друзья, сюда говорили, дыши нога. Давай, заходите. На да. кой да. ты понтуешься? Да, ты не хочешь? был на таких тусовках, на которых да. были мы? Каких? Уверен? Где? Да, я не был. Че там? Вот что плясало, братанчик? А что по всем. Полона какой конем. Выхожу Мы в поле с конем, да, и ты вышел. Ладно, с... с... с... тихо -тихо. Господи. тихо. Господи! Остальное! Остальное! Остальное! Остальное! Остальное! Это все девочки? GAVE. Потом разберемся Все, тише, девочки, внимание Поздравляем вас с 8 марта У нас самая красивая, умная и веселая мы хотим, чтобы остались такими как сейчас. И все. <свеск> <Да, да, свеск> все. Да, все. да, да <свеск> все, Теперь надо хлопать. Да, надеюсь, теперь девчонки приступают к чейпичи. Сейчас, еще музыку принесут.